Вас, uh -huh. отец потом уже списался в мое соборождение когда я уже была большой и ничего никто менять конечно не стал uh -huh. я посчитала и по маме и по отцу у меня получается абсолютно одна то есть как бы uh -huh. я поняла что наверное, uh -huh. поэтому я и не пережила uh -huh. никогда никаких умрет ничего нет да было. потому что ничего не потеряла да. Голос, да? Угу. Злится, Талант врожденный. Видно. Еру, угу. э, ну, наверное, я расшифровала бы как не терять времени, что если я буду впустую растрачивать себя, то я не получу. Умение этого. управлять временем, как, как, как, как итог. Да? Но это для себя. Если бы она стояла на второй позиции, я бы с тобой согласилась, она стоит на третьей позиции. Но и Ера стоит на третьей позиции, значит, ждут от тебя результата, оста то, что останется после тебя, для этого мира. Миру совершенно это все равно, как ты будешь использовать свое время. Вот абсолютно. Вот он совсем не заинтересован в твоих результатах. И это то, что для тебя, это те качества, которые должны приобрести. Магическое состояние сознания. И только лишь приобретя его ты подойдешь к правильному пониманию еры, То есть использование времени, останется в этом мире какой-то новый движок по времени, который можно внедрить сюда только на магическом сознании, новые правила движения времени. Не правила для людей использования времени. Они его будут использовать так, как надо. Для этого есть люди, которые будут учить людей использовать времени. должна оставить здесь что-то иное — иное понимание времени иную форму времени, иную форму результатов. Не знаю, это вот такая задача. Это задача, если мы рассматриваем вас как руну магии, да, и тогда магическая задача выражается в магический же результат. Но если мы будем рассматривать ее как обычную человеческую руну, просто развитие своего сознания, просто развитие своего сознания, умение, скажем так, оценивать окружающую реальность не только со своей позиции, да, но и с позиции другого человека, и с позиции мира, и с позиции слабого, и с позиции сильного, то есть с различных позиций, то Ера в данном случае представляется как время вовремя, руна вовремя, вовремя собирать урожай вовремя собирать урожай. Ты в этом мире должна оставить алгоритм правильно, правильного принятия и результата. То есть что-то такое для своих детей, для своих потомков правильно понимать время прихода результата, что сегодня посеял, собираешь завтра, послезавтра, через год, но не сразу. Это какие-то темпы жизни, ритмы жизни, которые с точки зрения закона правильные. Может быть, еще как, правильно распределять свое время? как правильно распределять свое время, но это алгоритмы не для тебя, это алгоритмы для этого мира, то есть в любом случае это учительство, и в любом случае это педагогика в человеческом смысле и управление жизнью других людей, потому что Гера это фор жизнь. формальная жизнь, это обычный человеческий как бы код, да, если мы говорим о человеке, если мы говорим о магии, то совершенно все по-другому. И время в магии это такая же энергия, как и все остальное. Научиться использовать время как энергию. Это с магической точки зрения. Так, теперь давай посмотрим. Ну, они все снизу, да, кроме Хагалаза, который э, тебе вверх дает. Агалас как связка, он тебе вверх дает, но у тебя опустошенным совершенно является верхний правый угол, то есть руны результата и руны а, света, они для тебя недоступны. Вот ими как раз и нужно будет себя усиливать. Рунами, лежащими в верхней четверти. Я не знаю, что ты думала. Дагас с другой стороны, а тебе не нужен Дагас, тебе нужен Кенназ правильно видеть. Потому что, как показала система твоего подсчета рунического кода, делаешь ты все правильно, видишь плохо. Вот поэтому тебе и нужен кинас. И в своем руническом а, амулете, в своей вязе, знаки силы, ты будешь этот кинас учитывать как существенный фактор. И тогда ты научишься видеть правильно. А после того, как научишься видеть правильно, научишься и говорить правильно. И понимать правильно, и слышать правильно. То есть много чего правильного будет в твоей жизни. Надо только этот кинас предусмотреть. Вот так одна маленькая руна, одна из 24, которая, возможно, когда-то прошла мимо вас, сыграет в вашей жизни очень серьезную роль. Поэтому очень важно посмотреть свои дневниковые записи и удостовериться о том, что кинас действительно та руна, которая нужна, не турисас. Финас. Да? И уж, конечно, никакой недогаз, потому что он тебя перевесит еще больше, еще больше, он тебя уведет в левую сторону. Получилось у меня тала и нет. Не надо. Операция. Да, вот и все. И ничего не надо приобретать, все уже есть. С кровью пришла, увязать все совсем. Да. Теперь смотрим здесь. Атала, Геба, Геба. Низа не хватает. Вот Низы вписывают, что-то. Савилы, Лагузы, Науды, Хели. Думай, думай. Она сама проявится, ты должна точно понимать, эта руна нужна для того, чтобы ты эффективно была в своей деятельности, эффективно. Раз ничего не нужно достигать, значит, надо сразу делать, значит, нужно сразу выходить на геба, а как через него выйти, как выйти на геба? Да, когда оно достаточно высоко и далеко, но у нас есть понимание, да, геба это знание о том, что есть вещи истинные и незыблемые, которые должны здесь быть, они должны быть проявлены в алгоритмах добра. Значит, нужна как-то как совила. Как-то нужна Савила. Да. Как-то нужна Савила, чтобы понимать эти алгоритмы добра. Угу. Мне еще интересно получилось, угу. у меня Лопадевичная фамилия Аттала тоже, да, угу. и э, Беркана и Куста. Ну, в общем. Ну, Атала, биркана. Ся, биркана. Да, биркана. да, да. Биркана. То есть ты этот вариант ты уже прошла, выросла, биркана, да, да, выросла да, в Геба, да, вышла да, замуж, да, расти да. больше не надо. Ну, в общем, да, причидливые уловки судьбы, юмор. Не хватает правой стороны и что-то из рун, которые тебе нужны по футарку, ты должна будешь добавить. Ты уже знаешь, да, что? Да. Либо ингуз, получается, uh -huh. либо урус. Uh -huh. Хотя я думаю, что просто на ингуз... а, обе. Да. а обе хорошо, когда набираешь знания, знания, знания, знания, знания. Да. да, но в конечном итоге тебе самой просто станет скучно. Да? Просто самой само потеряешься в этом, в этом смысле. Так очень часто бывает, когда что-то учишь, учишь, учишь, учишь, достигаешь, изучаешь, а потом, когда понимаешь, что это никому не нужно, плохо, нужен результат. Да? Очень. Очень. Отлично. Манас угу. здесь в данном случае руна человека, руна социальной значимости. Это говорит о том, что нужно в этом мире, придя по Ингузу, нужно было установить связи с человеческим миром. Это девичья фамилия? А, а девичью считали? То есть сейчас не считали, не считала, но... и и да. Да. если бы замуж не вышли, стали бы ведьмой, а так познать человеческий мир, узнать человеческий мир, понять человека и Хагалас, найти, найти возможности ограничить человека в его действии относительно природы. Вы посланец природы, натерпевшийся от человека, пришли сюда в человеческом теле, чтобы узнать, как человека можно ограничить, чтобы он не перестал убивать силу вашей матери. Это качество дал вам ваш супруг, дав вам свой род и свою фамилию. Если бы вы оставались на прежней фамилии, вы бы просто на своей силе учились бы колдовству. Лагуз Беркана это руны колдовства. Но выйдя замуж, вы пришли в род человеческий и получили второе задание. Изучи, раз уж тебе так хочется, Жить с мужем, за мужем, изучая этот процесс, вернешься, расскажешь об их слабостях, уязвимостях Это, конечно, связь природой Беркана Ингус. Это фрейер и Фрея, это вот два Бога, да, связь с природой абсолютная. знание, с которым вы пришли, и право на знание, да, это изучение мира природы и изучение связей, в том числе и кровных связей, потому что они имеют отношение к природе непосредственное. Человек по крови ближе к природе, чем кто бы то ни был. И это очень интересная комбинация, которая поможет вам познать этот мир. Чуть с другой стороны. Чуть с другой стороны. Тем более, что право на знание у вас есть. Смотрим. Ансус, Беркана. Хорошо. Ингус. Хорошо. Ну вот не достает для компенсации рун. Манас, кинас или турис что-то вот из этого, чтобы закрыть вот эти вот. В принципе, достаточно. В принципе достаточно, можно связать их и больше ничем не оговаривать, но если вы хотите расширение, если вы хотите усиление, то нужно взять какие-то руны из верхней четверти и из нижней четверти, соответственно справа и слева. Совет тут же, посмотрите свой путь, посмотрите свои руны и выберите ту, которая действительно вам помощник. И вот что я вам скажу, берите не те руны, которые гладили вас по головке, берите те руны, которые хлестали шомполом, потому что именно они вам нужны. Да, да, которые говорили, ты этого не умеешь, ты этого не знаешь, тебе этого не дано, ты этого не понимаешь. Идите навстречу этому страху, идите, идите. Итак, что нам теперь нужно сделать? Видим свои, свой рунический код, видим, какие руны нужны, к завтрашнему дню нужно в черновике составить вязь, вязь из этих рун. Самое главное, когда вы на эту вязь смотрите, у вас должно включаться что-то, чего раньше не было. Качество, как будто вы спали, спали, спали, а вот теперь вот сейчас проснулись. И что вы знаете куда дальше, и что у вас появилась огромнейшая куча желаний, появилась цель, появилось понимание, появилось осознание, что-то такое, чего раньше не было. Сила какая-то внутренняя. И если вязь оставлена вами правильно, если она с вами вошла в резонанс, вы ее очень часто почувствуете, потому что в этот момент ваше сознание прыгнет на всю систему древа Игдрасиль и вбирь, начнет вбирать в себя все потоки между всеми мирами активируется весь ваш рунный ряд, который вы прошли, активируются все руны, которые вы уже ввели в свое сознание. Они как ключики вскроют те схроны, которые сейчас держат. Вот такой эффект, если вязь ваша, вот такой эффект вы получите, если вы все сделали правильно. Главное, очень важно, чтобы вы не вводили эти руны специально, подрисовывая их, а они у вас появились как бы сами, как бы, да? Все, вс по закону. Как бы сами при наложении ваших рук. Ингус и турисас. Еще раз скажу. Ингус и турис. Конца нет. Нет. То есть я все жопу включу. Либо тут полные. Ингус и турис. Ингус и турисас. Уравновесить его можно моназом, это так уравновешивается ингуз, моназом, турисас, соответственно, ансузом. Паникует сознание. Не хочет меняться. Да? Страшно. Да, страшно. Он вообще Вот это вот, этот вот эффект, который сознание очень боится что-либо изменить. Очень боится. Ингус турисас. Представь себе смерч. Прошел и нету. Стая саранчи, прошла и нету. Злость природы на, на, на то, что происходит. Вра! Вот так делает природа, и, и все, и полтайги нету. Вот это вот эта сила, она есть да, в да, тебе внутри, я. да. Вот ты сделаешь да. вот так, вот, да, и Леруа-Мерлен ляжет. Если тебе что-то не, не по качеству, конечно, тебя будут сдерживать с такой силой, потому что нет последней руны, ты не знаешь, куда приложить. Да. Ты можешь выбрать, но только то, что тебя уравновешивает и то, что получается при этом выборе, при наложении рун Ингуз и Турисас. И это тогда будет точкой приложения, ты будешь видеть, как это можно применить. Это сила огромная, но если нет последней руны, сила становится инструментом в чужих руках, поэтому очень нужна Альгиз. Он у тебя здесь образовывается, когда мы пропишем а, турис асиансус и, и ингус вместе. Угу. Да, этот Альгиз рядом сидит. Как защита, чтобы тебя в темную не использовали. Силу твою, природную мощь не использовали. Я поняла. Угу. Просто сейчас даже состыковываться не хотят руны вообще. Ясно дело. Ясно дело, да. С этим надо пережить, ночь переспать. Значит, пожалуйста, завтра с черновиками вязи мы приходим. Завтра мы уже обсуждаем непосредственно ваши с вами вязи и будем учиться создавать рунические амулеты, которые тоже вы будете делать сами, но основные правила я вам скажу.